Будем делать большой пузырь. Я у чтобы что, я, что мы, Нет, мы нет. Это не можем тут темно. Ой, я придумала, мы сейчас так снимать будем. Мы сейчас будем делать пузырь. Надеюсь, у нас все это здесь нет. Давай давай. легенько, легенько. Почему ты снакаживался? И какой сейчас самый лучший его включатель? Нет. Нет. Нет. Тихо, прям спокойненько. Да блин. А -а -а. Ну так мы проводим время вместе.